600 тысяч за 6 соток. 100 тысяч за соток. Это как вкинуться в биткоин на самом его зарождении. А вот такого моря у нас в России нет нигде. Отличное море. Очень на испанское похоже. 600 тысяч рублей за 6 соток, господа. Вы здесь ставите поместье. Квадратов может быть на 500, может быть на 1000, если хотите. Как без риэлтора? Вот расскажи мне, смотреть участки в Евпатории. Вот здесь. Куда смотреть? Вот, вот, вот сюда, вот, вот участок. Как ощущение, Сайт? Хотелось бы, да, когда-нибудь приехать, а здесь просто пятизвездочный отель и вот такой вот хаят стоит. Всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня у нас очень насыщенный день пробывания в Крыму Потому что мы сегодня едем смотреть участки Огромное количество участков Начиная от дешевых, заканчивая дорогими Как в горах, так и у моря Так что, господа, наливайте себе чаек и мы погнали смотреть. А за 600 мы посмотрим участок? Посмотрим. И за 2 миллиона, и за 3. И а за, за 4, 4 посмотрим? И за 4, и за а с видом на море посмотрим? А они все на ровной местности, они как бы все... Без вида, все... ну близко. Ну близко к морю, да. А в горах тоже будем смотреть. Бахчисара. Я надеюсь, что мы успеем, если мы будем очень делать все оперативно и не тратить время на какие-то лишние дела. А этот поселок, где мы вчера были, мы вчера дорога, были? с которой можно заехать, а вот тут море находится. Я вижу здесь какие-то новые дома, причем приличные коттеджи, стоят с левой стороны, вот Фок, мы проезжаем. Центр спорт эволюция. Три стадиона, три бассейна, хамам, турецкая, финская, баня гидромассажа, лечебный корпус, три тренажерных зала, собственный пляж песчаный uh -huh. ну 25 тысяч в год все это удовольствие и мы едем сейчас здесь по соседству смотреть участки ну да олег ты в что мы еще что-то интересное очень близко пешком где-то 40 минут до цивилизации ну, ну то есть ты бы хоть каждое утро Ходил в Евпаторию, да? Отсюда. <смех> вот У нас просто вот, такая стоп, история, стоп, вот. что Олег каждое утро гуляет по Евпатории. Каждое утро. Если каждый ходил... день он ходит и наслаждается Евпаторией. Поэтому, если бы он жил вот в этом вот доме, он бы каждый день ходил оттуда, в Евпаторию. Ты говоришь, это граница, граница заозерного за Озерного и уютного. Вот уютного. Вот здесь Заозерное, это вот уютно. Мы прям вот находимся Вон, на посередине. Вот этот массив, покажи Максим, он был просто пустырем угу. полем. Месяц что... назад. Да, мы сейчас поедем просто тоже в поле и смотреть дешевые участки, чтобы люди понимали, как это потом выглядит. Ребята по продают здесь участки, но сюда входит подведение всех коммуникаций в стоимость. А дорога, вот это вот, то есть и благоустройство, инфраструктуры это тоже все входит. Поэтому вам только построить дом. Вон стоит наша машина, оттуда мы пришли и вот здесь продается участок. Километр от моря, я правильно понимаю? Да. То есть море находится вон в той стороне. Пешком Все исключительно ровно. То есть пешком идти ну, минут, наверное, 10-15. Ну, если прям с детьми, то 20. Да. А за исключением, наверное, что пока вы будете ходить по вот таким вот немножечко грунтовым дорогам, так как ну, расстраивается, и дороги еще не везде построены. Ну, месяц назад этого не было вообще ничего. щебня, ни тротуаров. Они, как бы, пока еще такие, но тем не менее, вы понимаете, что границы тротуаров уже выведены. Сколько стоит участки, Артем? Участки стоят, от, вот здесь конкретно, вот 500 тысяч за сотку. Есть пятисоточные э, соточные участки, есть семисоточные соточные участки остались. 6-соточных здесь нет, 5 и 7. Есть... Но 6 вот там, где-то чуть подальше находится Короче, вот конкретно семисоточный участок. Да. Вот колышки, чик-чик-чик. Ну, вон, я думаю, камера все равно не передаст. Но ну, представьте, что здесь 7 соток, а вот, в принципе, 7 участок. Вот дом стоит. 3,5 миллиона на сегодняшний день. 500 Верно? тысяч за сотку и в километре от моря. Саша у нас там уже общается вовсю, потому что его конкретно интересует. Но на самом деле очень близко, пешком дойти можно прям везде, да школа один, рядом. Да и в Да вон Евпатория, ее даже видно отсюда. Один километр до Евпатории, до, до центра спорта и эволюции тоже один километр, до моря один километр. Ну вот, и все. Человек, который любит гулять, расскажи, пожалуйста, сильно близко это все? Очень близко, очень близко, реально можно дойти. Вот если бы не озеро, здесь озеро. Можно дойти, было бы, наверное, минут за 20, до центра за 30 в Патории, но из-за того, что озеро, 40-50 минут пешком. Но на велике можно И... за 15 догазить. Ну да, да, да. Очень близко. Общем, Можно как мопед, как короче, мопед, купить. А, мотоц... Здесь в основном такие вот а, квадроциклы покупают, и на квадроциклах очень удобно. Очень приятно, что участок, в который вы, в принципе, просто покупаете, ставите дом на подушку. То есть здесь не нужно бурить сваи какие-то, облагораживаете территорию, но сам участок стоит 3,5 миллиона в километре от моря. Да. Причем, как бы здесь уже есть вся инфраструктура, а что-то по коммуникациям. Все центрально. И канализация. И и канализация, это? и вода. Канализация центральная. Подведена, да. Серьезно. Серьезно. Вот это. такого, как бы, да, этого, сочи такого не Прошли здесь на другое место. Здесь участки по 5 соток, они стоят 3 миллиона рублей. Но тот, который 7-соточный, был ИЖС, а этот ЛПХ. Артем, можно тебя на секунду, пожалуйста, расскажи, в чем отличие ИЖС и ЛПХ конкретно здесь в Евпатории? Если ты покупаешь э, ЛПХ, то тебе нужно купить как минимум шесть соток ЛПХ, чтобы перевести в ИЖС. Вот если здесь конкретно ЛПХ 5 соток, их в ИЖС перевести не получится. А построить дом здесь можно? Построить можно дом. А узаконить его? О, зарегистрировать. Да. Но без прописки. без прописки. Без прописки. То есть это будет, как грубо говоря, какой-нибудь... Апартаменты типа просто. На Остас самом деле прописка это дом. ну такая тема, как бы, в некоторых случаях, а зачем вообще она нужна? То есть, то есть если вы сюда приезжаете отдыхать, зачем эта прописка? Вы сюда приехали, отдохнули, в остальное время у вас этот дом стоит, или вы его друзьям каким-нибудь сдаете, как бы, вот все. То есть ну, да. построить капитальный дом на ЛПХ Земле, которая в границе населенного пункта, конкретно здесь, можно легко. Но, просто... но зарегистрироваться нельзя. Да, просто без прописки. Но перевести в ИЖС 50, тоже ЛПХ здесь нельзя. Надо либо 6, либо 10, -то. А тот участок, который мы только что смотрели 7-соточный, он именно ИЖС. Там можно зарегистрироваться, но как бы нужна ли вам эта прописка или нет, то есть поставить дом можно и тут, и там. Его можно зарегистрировать и тут, и там. Но только в школу ребенка, грубо говоря, вы будете отправлять по какой-нибудь прописке, которая будет сделана через Авито. Вот, в принципе, и вся разница. Ну, да. И здесь участок стоит 3 миллиона за 5 соток. Мы сейчас поедем смотреть земли и за 600 тысяч, и за полтора миллиона. Сегодня будет очень много разных земель. И мы сейчас пытаемся у себя вырисовать картинку, сколько стоят конкретные участки. И откуда вообще формируется цена, и почему именно столько стоит. Они дороже и не дешевле. Но здесь, например, почему такая стоимость? Потому что это ИЖС. Мы находимся в черте города. Здесь будет городская прописка. Это значит поликлиники, больницы, школы и так далее. А если вы, например, покупаете это для отдыха, то можно, в принципе, и подальше рассмотреть. И мы сейчас поедем в Штормовое, поедем в Молочное и так далее. Это все здесь на побережье. Тут разница, может, километров 20 между ними всеми. И цены будут сильно отличаться. В два раза примерно. Едем на участке Бывает. мечты. Едем по вот такой вот дорожке, значит. Благо, вчера был дождь, сегодня уже подсохло, но все равно жижка-то осталась. Что, Артем, где-то здесь, да, будут, получается, участки? За два с половиной, между прочим. Здесь, оказывается, была альтернативная дорога. Выглядит она вот так, и мы зачем-то ехали именно по той, и, в общем, испачкали всю тачку, и вот такая вот теперь у нас резина. Зачем мы сюда приехали, Артем, что это такое? Мы приехали посмотреть участки а, по 6 соток, которые ИЖС. Здесь они стоят 2,5 миллиона. И... Свет, вода. И до моря, кстати, его вот здесь километра. видно, но вы сейчас дрон видите, Один километр всего. Да. Все участки ровные, пожалуйста, то есть вы здесь можете поставить капитальное строительство. Здесь, как вы видите, уже есть соседство, то есть вот такой вот человек поставил еще там что-то стоит. Ну, то есть, на самом деле, много капитальных домов, также встречаются и каркасные, но э, вода есть, свет есть, канализация будет только септик, этого вы ее поставите, дорога, ну, пока что вот, вот такая. такая, на самом деле, в Крыму они практически везде именно такие, и э, здесь его можно использовать для собственной жизни, для отдыха, либо для какого-то деревенского такого садоводчества. В поторе где-то, по-моему, 8 километров примерно. Ну, мы ехали на самом деле очень недолго, учитывая то, что мы собирали все вот эти вот какашки на колеса. Но море вот, его отсюда даже видно глазами. Небольшая полоска, но тем не менее. Опять же, конечно, здесь видовых участков практически не бывает, потому что мы на плоскости находимся. Чтобы смотреть на море, надо стоять именно возле него. Но оно здесь прям вот совсем-совсем-совсем близко. Вот такой участок, 2,5 миллиона, 6 соток. И находимся мы еще раз где? Песчанка. Песчанка. Вы посмотрели только что кадры с дрона, и на самом деле море-то, ну, очень близко здесь находится. И да, здесь нет прописки, но если вы, например, хотите какой-то деревенской жизни в месте, которая в дальнейшем будет расстраиваться, как бы здесь пока еще на земле застроена проплешинами, но 2,5 миллиона рублей участок, 6 соток с водой, со светом, у моря, как дача, вполне себе подойдет. Но есть еще дешевле варианты, господа. Мы с вами вместе сейчас изучаем рынок Крыма. То есть у нас есть ребята, которые нам это сейчас все показывают, а мы это все у себя в голове пытаемся устаканить, чтобы понять, где интересно, где не очень, какая цена и так далее. Сейчас мы едем дальше. Артем, стой! Куда едем? Едем а, в, тут же в Песчанке, но уже в готовый, закрытый коттеджный поселок, который ребята... Сделали. Посмотрим, как это выглядит. Как может быть здесь. Мы на самом деле находимся в том же самом практически месте, только чуть-чуть ближе к морю. Здесь до моря 600 метров. потому стоит гостиница, она находится прямо в море. И вот этот участок конкретно стоит 3 300. Это ИЖС, не ИЖС? Это ИЖС. Сколько это соток? соток? Цена 3 300. Вода, свет, газ. Что есть? Вода, свет, газа нет. И канализация, септик. Да. Ну, ребята, здесь уже построили такой мини-поселочек. Вот такого формата. А вот этот дом, кстати, на сегодняшний день продается. Стоит он 11 миллионов рублей. Сейчас мы его тоже с вами заценим. Посмотрим, как он выглядит внутри. Но если что, вдруг, то есть можете и его рассмотреть тоже. Ну, 600 метров до моря, так-то на самом деле не сильно далеко. Прикольно, что у ребят здесь есть вот такая терраса на первом этаже. Вот так она выглядит. Здесь можно какой-нибудь бассейн даже поставить. Ну, парковка и так уже есть. И дом 170 квадратов. Помещение номер 1. Помещение номер два под санузел. Далее у нас идет какая-то спальня, большая кухня, гостиная с выходом на территорию заднюю территорию участка. Вот так она выглядит. И есть еще второй этаж. И здесь у нас спальня номер один, спальня номер два. Спальня номер три, какая-то типа, гардеробная часть с выходом еще на мансарду куда-то, санузел и большая терраса. Откуда, кстати, видно море. То есть вот море 600 метров, ну как бы, пожалуйста, вот вам расстояние до него. Многие из вас наверняка сейчас спросят, а почему вы не смотрите участки вон там, поближе к морю. Они же типа там тоже есть, но вот их лучше не рассматривать, потому что есть рекреационная зона, водоохранная зона, она составляет 500 метров от моря. Мы находимся в 600 метрах от моря, то есть здесь нас никто не тронут. А вот там, если мы поставим какой-нибудь дом, могут возникнуть вопросики. Но там есть земля, на которых можно ставить гостиницы. Проблемы в этом нет. Поэтому тут есть несколько вариаций, что можно строить в первой береговой линии или в 500 метрах. Нужно в это прямо отдельно вникать. Но частное домостроение строить не нужно там. Поэтому 500 метров и от моря, пожалуйста, делайте. Мы сейчас продвигаемся чуть дальше. И тут видно, что, в принципе, очень много участков уже осваивается. Здесь уже какие-то заборы устанавливают, все-все делают. Здесь уже даже какую-то колочку поставили. И мы еще ближе к морю сейчас продвигаемся. И будем еще один сейчас какой-то участок смотреть. Все на одном пятачке, все рядышком. Ну и конкретно для понимания цены, mm -hmm. это поселок, который вот мы только что с вами смотрели, закрытый за ковочкой. Mm -hmm. Дома 220 квадратных метров стоят от 17 миллионов рублей mm -hmm. на сегодняшний mm -hmm. день. И 600 метров до моря. Ну, как бы облагорожено, но пока еще, как вы видите, все только строится. Но уже есть вот такая брусчаточка. Здесь, я думаю, в дальнейшем заасфальтируется. Будет такой маленький коттеджный поселок с территорией. 6 соток земли. И здесь рядом ребята размежевали гектар. 4,5 миллиона за 7 соток ИЖС. Пока, конечно, все это очень сложно у себя в голове усвоить. Потому что только что мы смотрели с вами... Вот там, буквально 100 метров, там участок стоил 3 300, 3 500. 300, да. Еще чуть дальше мы смотрели за 2,5, за 2 300 смотрели и теперь здесь 4,5. А в чем разница? Пока вот я сейчас не ну, понимаю. Ну 7 это... соток и ИЖС здесь и свет вода, так. а там ЛПХ и 5 соток, и есть ИЖС еще 5 соток, но без воды. В общем, очень много разных факторов, господа, есть, и мы пока разные. вникаем во все это. Цены разные. Везде просто есть разные. Где-то воды нет еще, да, где-то дороги еще даже нет. Вот, где-то видовые характеристики чуть другие, где-то дальше от дороги. Я, короче, одно Знаешь, что хочу сказать. Вот мы, в принципе, недвижкой занимаемся давно, уже лет 6. И сейчас вот, например, я приехал на новую территорию. Со своими знаниями с насмотренностью и совсем я бардак. не понимаю вообще дорого это или дешево я честно не понимаю как люди смотрят участки дома через авито на новую территорию вот да даже вообще. то же самое в сочи например приехал для тебя это абсолютно новая локация где какие подводные камни где что где ценится где не ценится то есть без помощи риэлтора здесь реально ну не разобраться просто совсем да. Есть, вот просто в голове каша. Хотя у меня как бы опыт 6 лет в недвижке. Причем не только сочинской, но и мировой. И я, ну, реально пока не понимаю, дорого это или дешево. Какие здесь перспективы, что здесь будет да, и так вокруг. далее. Просто поле, стоят дома, да, красивый Когда забор, да, видно перспективу, что здесь будет э, хорошая такая история. Ну, как это все выглядит? Но два года назад здесь не было ничего. Просто, просто коляк. Вот мы сейчас поедем на поля. Тут было как там. Вы увидите. И поймете, как это все может быть и развивается. Мы обязаны доехать до моря и как минимум показать пляжи, потому что да, здесь они просто потрясающие вот мы, вообще. Поповку сейчас молочную и штормовую, мы как раз и доедем там до, до Казанки. Вот Хорошо. Ну что, Сань, вот ты вот сам человек, который занимается землей в Сочи, как без риэлтора, вот расскажи мне, смотреть участки в Евпатории. Даже вот с насмотренностью, с пониманием рынка, российского законодательства и всего остального, вот ты бы приехал сюда один. Что бы ты понял? Ну, я бы понял все, но это было бы в 10 раз дольше. Ну, то есть, если ты приехал на неделю, невозможно охватить все за неделю самостоятельно. Да и за месяц, мне кажется, нереально. За месяц -то только один какую-то локацию какую-то звучит за месяц. За второй месяц, другую локацию. Ну, в общем, надо приезжать сюда, полгодика пожить, и вот тогда. Короче, вот я сейчас сам понимаю, как бы это сейчас на этом канале не звучало, может быть, высокомерно, но без риелторов реально не обойтись. Вот, но реально не складывается ну, картинка, пока тебе не объясняют, что, как и где. У Олега есть давнишняя мечта открыть шлагбаум руками. И сейчас как раз таки есть тот самый момент когда он может воплотить свою мечту потому что мы уперлись в тупик опа, опа, опа. Давай, ну, давай. Так. Так. олег покрылся, как ощущение Галочку поставил. Мне Крым всегда идти. мечты сбываются. Здесь 2 километра до моря. Да. Это, это, это край молочного, ну, но новый нарезка. Господа, приехали в поселок Молочное. 15 километров от Евпатории. Здесь продается конкретно один участок, 7,8 соток ИЖС. Свет. Есть вода. Ну только скважина. Скважина. Но стоимость миллион. 600, господа. Где мы с вами были э, до моря 600 метров, здесь 2 километра, но огромнейший плюс, в отличие от тех участков, где мы были, вот проходит трасса, которая идет на Евпаторе. Вот видите, сколько машин здесь есть? Она асфальтированная, нормальная, то есть до нее здесь 100 метров. Но ну, как бы, дорога вот такая, но 100 метров. Поэтому она укатанная, без всякой грязи, без всего. Видно, что дорога уже э, старая. 20 минут по навигатору мы посмотрели в центре. 20 минут до центра и в на тачке. Да. По но... прямой дороге. По ровной. Да. Без но... пробок, без... А, И это 7,8 соток. У -у -у. Да, как бы здесь нет коммуникации в полном объеме. И 2 километра до моря, но здесь есть застройка. И можно здесь реализовать какой-то дом. Мы двигаемся теперь наконец-то. Смотреть тот самый легендарный участок за 600, ради два. которого вообще Саша приехал. Их там два. Два участка за 600. И они будут ближе к морю даже находиться, да? Да. Наконец-то настал тот момент, и мы приехали на эти участки, которые стоят по 600 тысяч. Александр. Ну давай. Ты дождался. Вот здесь. Куда смотри? Вот, вот, вот сюда. Как ощущения, Сань? Дороги. Ну по 600 хорошо. Море, вот смотри, вот, вот по этой дороге, вот ну, пешком, пешком, блин, ну пешком километр. Дорога прямая, прям до моря вот. Вон там глэмпинги, вот Мы знаете, сейчас до них доедем, да, доедем да, хотя до бы до, них, до моря, наконец-то? них, наконец-то. Я покажу, как ребята там реализовали все вот эти вот свои... Что это за назначение, Артем? Здесь ЛПХ, личное пособное хозяйство на полевых участках. Он не входит в границу населенного пункта. Может быть, когда-нибудь войдет, когда расширятся... А в будет... какого населенного пункта? Он? Штормовского. Вот штормовое здесь. Да, вон штормовое. 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей за шесть господа. Вот здесь это все находится. у нас свет получено, столбы стоят, колодец под воду подведен, под каждый участок, вот уже трубки выведены. Это на будущее, это вот у кого просто есть 600 тысяч рублей, и он такой думает, ну, была не была. Они могут вырасти если в 10 раз эти участки, если идет. здесь... Кстати, туристический кластер, давай сразу покажем, его планируют строить вот как раз от Штормового и давитина. Вот эта вся э, пляжная линия вот вдоль моря, там где-то 600 метров, вот там хотят построить огромный туристический кластер. Ну, то есть такой новый город, новый Евподорь, он вот так и называется. Это будет вот все здесь, это по будет, плану. Это все здесь по плану вдоль пляжной линии, от штормового давитина. И участок как раз находится вот в непосредственно близко. То есть если это начнется, соответственно, стоимость участка будет, ну, да, сами можете... Ну, это просто, короче, Саня, как кубышка такая. Тысяч... Это Я объясню просто, я сейчас немножко замешаюсь, потому что здесь ничего не... Нет. А если до этого мы смотрели там было, было какое-то понятие куда идет и куда движется это участок конкретно для того чтобы его купить и ждать когда начнется движение когда действительно его внесут в границы населенного пункта вырастет цена на это можно заработать это все хрень господа вы не видели какое здесь море и какие здесь пляжи мы поехали. сейчас так поехали Отличнейшие пляжи, просто космический песок, ничего не засрано, наичистейшее море и пока еще нетронутая цивилизация. Почти нет цивилизации, не тронутая. Вот так это все выглядит. То есть участки вон там, прямо, 800 метров от моря и потрясающие пляжи. И 600 тысяч рублей, 600 тысяч рублей. Как бы да, нет никакой инфраструктуры, но вот как Саша правильно сказал, ты покупаешь просто его и забываешь на сколько-то времени? На пару-тройку лет. Но 600 тысяч? Ну да. Олег, я бы на твоем месте не стал бы так близко стоять, просто с тобой уже были такие истории, поэтому будь аккуратен. Как вам море, товарищи? Как пляжи? Слушай, да, отличное море, очень на испанское похоже. Очень Вот прикинь, да, вот здесь собирается построить кластер. Конечно, непонятно будет он или нет, но если его здесь сделать, то пляжи позволяет его здесь хорошо реализовать, согласен? Да, согласен. Нет никакой застройки, пожалуйста, все делайте все, что хотите. Блин, ну 600 тысяч за 6 соток, 100 тысяч за сот. Просто вкинулся и забыл вообще. А я не уверен, что к моменту выхода этого видео останутся эти участки, потому что мы, возможно, их и сами заберем. Но вы на всякий случай позвоните. А также здесь есть гектары. Я просто людям сейчас говорю, что не факт, к моменту выпуска этого видео участки останутся. Но есть гектар, 2 гектара. Есть 2 гектара. В этом же месте, этом то месте есть, есть даже чуть ближе. Раз раз Размежованный уже по 6 соток, так. также уже с ТУ на свет, ага. 6,5 миллионов рублей, 2 гектара. А ты говорил, еще дешевле есть там не неразмежованный? Есть неразмежованный гектар за 4,5 миллиона. Короче, господа, тут реально, если есть 4 500, 5 миллионов рублей, вы можете купить эти участки и, пожалуйста, использовать их. Просто вкинуться и забыть про это. На пару И будете кайфовать. Ну, пляж только чего стоит, и все. Смущает тебя гарантии за 600 тысяч? Это как я вот ехал в тачке только что и говорю, что это как вкинуться в биткоин на самом его зарождении. То же гарантий. самое, там не было никаких гарантий Но те, кто вложился, получил много Здесь нет этих гарантий Но как бы есть перспектива того, что здесь Сделать новую Евпаторию, благо здесь ничего Сносить для этого не надо Ровное поле, отличный пляж и хорошее море как бы перспективы и видны, видны, и... Ну, 600 тысяч, я думаю, что риск того стоит. Гарантии на 600 тысяч, ну, вряд ли кто-то даст. 50 тысяч сотка. Ну да, ну это вообще как бы смешно. В наших реалиях около моря... Найдите около моря в километре, около чистейшего моря, где-нибудь по такой цене 600. Даже ЛПХ. Даже там без света и без воды. Согласен. Просто вспомните, мы вам недавно показывали участки. Здесь же в наш предыдущий приезд за 1,5 и 3 миллиона рублей за 6 соток. Здесь то же самое абсолютно, только за 600. С теми же самыми документами, с теми же самыми коммуникациями, которых нет пока а, еще. А, а тут есть уже но ТО, есть ТУ, свет, есть, но и он же еще не подведен. Столбы стоят, но свет пока нет. Ну, там столов даже нет за полтора. Ну согласен, да. да. А здесь уже за 600 и столбы. И нет колодца под воду, а там просто вообще ничего. И там полтора, а здесь это ну, короче, просто дешевле этого нет ничего. Реально, крутое предложение. Поэтому, господа, не факт, что оно останется. И всего два участка. Ну, один из них, может, Саня заберет, а второй, может быть, я куплю. А было таких участков 2 гектара, чтобы вы понимали, вот в этом массиве. А, опять же, это не значит, что они не будут появляться. То есть, ну, не будет, конечно, цены 600, возможно, следующие там что, 700, 800, миллион или еще что-нибудь такое. Но как бы на сегодняшний день 600 тысяч рублей. Блин, вот эта машина стоит миллион четыреста. Как бы, ну, что вы на сегодняшний день купите за миллион? Ладу Весту в кредит, Largus. Largus в Ларгус, Ларгус можно кредит купить за миллион, наверное. Вообще, предложение хорошее. Да, это поле, но мне поле, кажется, поле цена, цена оправдывает вообще все прям. Мы сейчас, Артем, едем в Поповку, там, где проходил Казантип, верно? Да, да. Но... И ты говоришь, что вот эту дорогу хотят сделать четырехполосный. Верно. Еще у Олега была мечта побывать на Казантипе. Да, Но Казантип вот закрылся, теперь это называется The City. Он так и назывался тогда, тоже The City. Просто сам фестиваль назывался The City. Они здесь ставили диджей на открытие установки, все колонки. И вот здесь вот полностью туса проходила. Только на открытие сама движуха была бомба. Ну пойдем Говорят, посмотрим. Конечно, та, та еще, тут это... еще наркопритон был. Нифига, они просто... здесь сделали... Типа амфитеатр. Такой. Типа, да, да, типа, да. колоны колонны греческие. Суть Казантипа была в том, что э, все немножко полусумасшедшие люди, в хорошем смысле этого слова, приезжали и тусовали и на этой закрытой территории. И это между собой. Мы на Казантипе. Нифига, они взяли эти вышки, перевернули. Да. Прикольно выглядит. Это типа Stonehenge, Олег. Да, да. Офигеть. Вообще архитектурное обилие, оно прям... Ну, очень классно выглядит масштаб лучше представлялся что это настолько большой это же металл ну или полимеры какие-то это капитальное строение сюда бы конечно хотелось попасть летом в нормальную погоду и прям зачилить я бы честно сюда съездил даже можно было в особый танцпол попасть на Марс сквозь вот такой туннель здесь, как бы туннель был сегодня, но я видел просто. Мы не будем сейчас здесь делать какой-то прям глобальный обзор. Главное, что мы исполнили мечту Олега. А теперь мы отправляемся на экоферму, а потом едем по и смотреть участки там же. Я верю, что здесь когда-то будет новая Евпатория, потому что пропадает очень много классной земли. Вот такого моря у нас в России нет нигде. Таких, и таких пляжей. Таких пляжей, да. И они действительно пропадают. Я верю в то, что она будет. Вопрос только где и когда. Ну, это понятно, что это будет от Евпатории сюда в сторону Поповки. Потому что там особо негде строить. Где-то вот в этом месте. В общем, я верю, что новая Евпатория будет. Вопрос только когда она будет. Хотелось бы, да, когда-нибудь приехать. А здесь просто пятизвездочный отели вот такой вот хаят стоит. И много-много-много трехэтажных строений, кафе. Согласен. Рестораны. Я думаю, что это все будет. Потому что территория это сделать позволяет. Вопрос остается открытым. Нужны инвесторы. Для инвесторов нужно... Благоприятный экономический благоприятный климат. Экономический климат да. Ладно, господа, нас ждет такая ферма Поехали, там будет у нас сырнички, кофе и все из ПП-продуктов. Артем говорит, что там прям вообще люкс. И мы сейчас отъезжаем от моря, двигаемся в сторону гор в Бахчисарай, потому что там будут пейзажи, как Артем говорит, зрительный оргазм испытаете все. Поживем увидим, я думаю будет интересно. Спустя практически два часа мы наконец-то доехали до этой экофермы. Это было очень увлекательное путешествие, я успел два раза поспать. Ты нас сюда вез за сырниками, они кончили что ли? Что это такое? Это сыроедческие десерты без сахара, без муки. 420 рублей, господа, стоило птичье молоко фермерское и чизкейк с клубникой. А, еще и кофе, кстати, сюда же входит, да. как кучина. Ну, давайте отведаем. Птичье молоко я люблю. Ну, типа в детстве. Похоже. Ребята заморачиваются, делают все из своих продуктов, у них своя ферма, свои коровки, свои участки, и вот они поставили здесь мини такой заводик. Вообще они известны сырами, то есть они золото Крыма делают, может кто пробовал сыр, вот все едут сюда за ним, он постоянно искупается. И как оказывается сырники тоже нужно успевать. Но мы их типа заказали должны за ними приехать через Я час. Это... Мы просто едем по склону, там вот корову пасутся. Это дорога. Но это дорога, да, мы сейчас причем приедем. она не прокатанная вообще. А это, получается, Артем, лес. Но это, тоже дорога. Э... Это Итак, участок вот или нет? Вот участок. Всё, вот он. Вот. Это самый первый участок, который есть в поселке Богатырь, который вот перед поселком Богатырь. Здесь э, гектары 17 соток, и он стоит 1 миллион 100 тысяч. Ну Как бы оно и понятно, почему, на самом деле. Ну, ну сейчас классный. я вы сейчас участок хороший. Сейчас выйдем и э, объясню вообще, почему. И кому он подойдет. Мы находимся в поселке Богатырь, прям вот у его начала и здесь в окружении живописного леса у подножия горы бойко с которой текут родники с чистейшей водой здесь куда не бей родниковая вода не техническая вот она вся долина этот вид вам никто никогда в жизни не закроет этот участок подойдет только для глэмпинга. фермеров фермеров или глэмпинг Замутить здесь какой-нибудь арт-объект или какую-то движуху для... Дома. Замутить здесь детский лагерь для взрослых. Ну, да. Для интровертов. Это, вот, так а, вот Конец участка уходит вот чуть-чуть туда. Левее. Как бы видно, вот он. Ну, да. почти конец. Сколько здесь гектара 17 соток? Ну, да. Это 117 соток, получается. Да, миллион сто. Это сколько одна сотка -то стоит, Саш? 10 тысяч. Это Александр. А не желаешь ли ты его, гектарчик такой? ну Я же не фермер. А был бы фермером, желал бы его? Был бы фермером, желал бы. Но за 7. За 7 чего? Со за сотку. 7 тысяч за сотку. Ну да. Все, я понял. Мы выбираем участок по целевому использованию. Кому-то он подойдет. Если у кого-то появится супер идея поставить здесь какие-то палатки, глэмпинги, может быть, воздушный шар запускать. Фантазия у людей разная, пожалуйста, пользуйтесь. Цена хорошая? Ну... По сути, что ты купишь за миллион? Ладу Весту, да? Мы уже не купишь, нет. Нет, а вот даже... придется... участок да. дешевле, чем Лада Веста, да? 117 соток. Кайф. Кайф. А навык это экзоферма Экзарха. Сочи. Mm -hmm. До нее ехать ой как дольше. Слушай, мы сюда тоже ехали, не ближе Да, Сочи тоже далеко ехали. Я к тому, что туда тяжело ехать, там серпантины еще больше. Ну короче, на самом деле место действительно красивое и живописное Во-первых, вас здесь с двух сторон окружает лес Участок очень длинный и большой То есть если вы, например, хотите сделать вот этот здесь детский лагерь для взрослых То, пожалуйста, это все можно реализовать Какие-нибудь тут рвы вырыть, там, может быть пруд, еще что-нибудь сделать То есть палаток натыкать Ну и просыпаться здесь вот таким вот видом действительно ну, прекрасно очень красиво это все смотрится. А культурить можно, и стоит это все 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом 117 соток. Но здесь же есть еще какие-то участки? Конечно. 200 метров вправо, угу. и там будут Вон не туда. хуже живописнейшие участки, чем здесь. А и цена? там плюс, там дороже, но там уже свет, вода есть. А, а на здесь... сколько дороже есть со светом? Ну там просто минимально 2 гектара, они стоят 2,5 миллиона. А здесь один гектар. Но, ну, по, по сути, сути цена-то то, то же самое но получается. Ну там все равно интереснее, потому что там уже есть свет, туда столбы не надо ставить. И э, есть вода уже. Было бы у меня сейчас много свободных денег, я бы, возможно, здесь поставил бы коттеджный поселок, эко домов на собственном обеспечении. То есть, чтобы дома были на солнечных батареях, чтобы была здесь скважина, чтобы ну, септики, как бы оно само по себе и так понятно, чтобы вообще никак не зависеть от э, внешней инфраструктуры, чтобы здесь послить коровы, э, куры и так далее и тому подобное, ягоды, какие-нибудь огурцы, теплицы, все это росло, то есть на самообеспечении и сделал бы прям такой поселок для людей, которые вот гонят сейчас за экологию, mm -hmm. за правительство, Правильное питание, за отсутствие загрязнения и так далее. То есть, вот как в средневековье, я бы здесь и сделал какие-нибудь крутые каркасники, но ну, именно стилизовал бы их как на каком-нибудь заводе под старину и бахнул бы. Или хай-теки, кстати. До симферополя полтора часа, до Ялты час 50. Да, и в час 50. Да, ну чтобы просто ориентир был. Такой. Мы посредине. Мы были в Таскане. Выглядело примерно так же. Мы как-то были э, в Калифорнии и проезжали там от Сиквои парк. Там есть такая дорожка в Вегас. Там выглядело также примерно. И на Алтае выглядит примерно так же. Но чуть-чуть по-другому. Но, короче, горы всегда потрясающие. Здесь вот гора Бойка, вот покажи. И сюда, ну, наверное, люди, вот может кто знает, ходят постоянно толпами туда медитировать. Вот прям на самую вершину. Есть тропа, даже есть специальные экскурсии. Вообще все это выглядит, господа, вот так. То есть здесь деревня. Я люблю тебя Крым, написано. То есть люди колят дрова. А, стоят вот такие вот дома, немножечко подразрушившиеся уже. И, как вы понимаете, здесь можно реализовать весь свой духовный потенциал. Курочки Я... вот здесь вот, да ходят мы выехали на О, очень крутую опушку я, я вот даже сейчас камеру отключу от зарядки покажу вам то есть здесь восемь с половиной гектар спереди сзади просто потрясающий вид на горы сколько стоит а, собственник пока он сначала одну цену называл сейчас он ну, примерная хотя бы цена какая ну, примерно около 8 миллионов так. Я сейчас вам, господа, нарисую картинку, которую вот лично я бы для себя здесь сделал. Я как-то уже говорил в своих видосах про Анапу, что в старости я бы хотел заниматься виноградниками. Именно там вином и так далее, но так чисто для себя и просто ради кайфа. Я бы купил себе большой участок, поставил бы здесь поместье и засадил бы все виноградниками. Мне кажется, что здесь как раз-таки это сделать вообще легко. То есть вы здесь ставите поместье. Квадратов может быть на 500, может быть на 1000, если хотите. Все остальное засаживайте виноградниками, еще какими-нибудь культурами. Если вы крестьяне более зажиточные, то можно еще реализовать где-нибудь вертолетную площадку. И просто кайфовать вообще максимально. Вот эта картинка у меня в голове вяжется лучше всего. Предыдущий участок он был не такой большой, а вот 8,5 гектар. Да. Чисто даже для больше. себя. Можно здесь даже, Олег, сделать гольф-поля свои. Кайфовать в одиночестве. Вокруг лес и воздух, горы. В общем, здесь, кстати, нет ветра. Предыдущий, который мы посмотрели, ну, он такой. А вот здесь у меня прям, ну, я думаю, по глазам видно, да, что немножечко озеро, загорелись. А, здесь озеро еще есть. И участок продается вместе с арендой озера, кстати. То есть, ну, участок это не вся его часть. То есть он еще идет туда вниз, еще туда вниз. И как бы мы просто вышли на такую точку, откуда хотя бы большую часть его можно было увидеть. Участок собственность покупается, и к нему еще идет договор аренды озера. То есть вы еще и на озере можете реализовать, ну, какую-то там свою вежуху. Если бы мне было бы сейчас лет 50-60, я бы его купил. Поставил бы здесь реально поместье, насадил бы там плодовых деревьев, винограда, каких-нибудь ягод. Сделал бы себе баню, поместье, накопил бы на вертолет. Ну как вам, господа? А? Олег, Отрицающий я момент. знаю, что тебе да. нравится такой формат. Да, да, мне очень понравилось. Я бы взял на старость лет, я бы взял. Вот как, как... С, с, с... я бы взял сейчас на старость лет. Вот так. С такой же концепцией, да? Но Поставить поместье. вот это более, ну, более прагматичный, скажем так. Он говорит, что надо заниматься, обрабатывать прям час, потому что зачем стоять? Ну конечно, нужно купить и понимать, что ты будешь делать сразу. Ну, это понятно, но ты же можешь сделать это как поместье, собственно, купить. Ну, конечно, И быть, конечно, и быть конечно, граф конечно. плотников, например. Ну, пожалуйста. Мы ехали по участку, только что и рассуждали, что когда-то он кому-то достался бесплатным. Но я считаю, что 8 миллионов за такой участок это просто символическая плата. По факту, он тоже практически бесплатный. Как бы это не такая большая сумма, я понимаю, что много у кого из России ее нет, но тем не менее, участок реально очень крутой. Здесь. Ну блин виды это, особенно вон та пушка, видела ли, какая-то желтенькая, вон видишь, классно. К сожалению, на камере это все не так, вот я, я же смотрю тебя иногда и это, все не то, все, все, не, все не то и совсем другие масштабы, согласен. В общем господа, мы сегодня с вами посмотрели действительно много различных земель, это далеко не все, что здесь есть. Но я думаю, что хотя бы какая-то минимальная картинка у вас уже сложилась. Вы можете перейти к нам на сайт RepayPro и посмотреть, какие вообще предложения здесь есть. Предложения постоянно пополняются, пополняются, пополняются. И я думаю, что вы можете на нашем сайте найти что-то интересное для себя. Если вы что-то найти не можете, то лучше позвоните, возможно, у нас это есть. Ну а мы сейчас насладимся закатом мы поедем домой разбираться, насколько интересна нам покупка в Евпатории, того участка, который возле моря.